у чебуреки, всем привет! Вы на канале Шустрик, но не БГА. А почему? Потому что я ушел из БГЭ. Ну что, я снимаю видеоролик, когда я ушел из БГА? Да. И со мной сегодня мои друзья Эль и Кай. Вы эльфа можете не знать. Здорово, эм чуваки. И да, мы сегодня будем играть в супер Hard мод -режим. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать такие видео. Я понял. Ну давай уже, становись! Эльф! И... Сейчас тихо. Сейчас и... Кай. Сейчас, и... Подождите. Раз, два, три. Всем хайо, чуваки, с вами я, Кай. Сегодня со мной будет эльф. Всем привет! И самый главный человек на земле Шустрик. Всем хеллоу, мазафаки, сегодня мы снимаем Doors Супер Hard Мод. <свят> да, но я буду снимать с вебочкой. Сейчас, подождите, она у меня не запускается. Да, кто не знает, а Супер Хард Мод это тот режим, где могут каждые комнаты появляться глаза. Через три комнаты могут появляться раши, всякие монстры Так что надо быть очень внимательным и прятаться Также тут и есть святые гранаты На них лучше не попадаться Стоп, я сказал, что на святые гранаты лучше не попадаться Как бы они убивают монстров, но они вас могут тоже убить Меня обманывают! Так, как мы знаем, тот ключ нельзя брать. Это не точно. Погнали. Эй, hey, всем еще раз. Так, так погнали. Hello. У нас hello. уже hello. вторая комната. Кто там hey, упал hello. уже? Что Такой Джекер. А ты, а вы зайдите кто-нибудь четвертую комнату, кто-нибудь четвертую комнату зайдите, кто-нибудь четвертую комнату. Нет, ком... вы сдохли. Ладно, погнали в пятую. Опа, она я... уже уже летит. Я Некуда. Вали. Некуда. Нет, не, у меня нету. Я успел. Я тоже успел. А я успел? Кто знает? Ай, ай, я сдох. Где, Где я? я? Идите я быстрее заберу. в комнату. Я уже быстрее вас иду. Эльф. Эльф. Вот еще летит, еще летит. Что там упало? Вананас. У нас уже десятая комната. Кай, зажигалка. Зажигалка, зажигалка. И да, как мы знаем, тут нельзя очень сильно лутаться, потому что тут может быть грит. А грит это такой... Вот он, вот он, вот он, вот он, тихо, тихо, тихо. О, у нас опять темно. Сколько монеток? Не лутайся так много. У меня двадцать, пять монет. А, Нет! Он летит? Блин! Меня убили. У нас минус один игрок, потому что он не успел зайти. Понимаю его. Это у нас Эль. Да, да, Да. Я включил сек. One сек. Да. да, меня уже убили. Попытка номер 26 миллионов триста тысяч. Быстро тратить. Окей. Я советую ну как вчера я дошел до фигуры вот сейчас тут вот появится фрагмент так я включил запись вот. так я уже ее подорвал да вот и чекай, чекай чекай все типа ты можешь на легке что ли проходить то что он записал этот фрагмент как я дошел до фигуры и подорвал ну и а тогда фига, зап... мы тогда записывали видео ну, нас видео Летит. А у меня этот скрич. Ладно, погнали. Надеюсь, мы хотя бы до 20-й двери. Да, я надеюсь, мы хотя бы дойдем до, до 20-й двери или до этого. А я помню, Хорошо. как у меня вчера было два амбуша. Спустя 5 дверей. Помнишь, Кай? Угу. Так, это какая дверь была? Пятая? Шестая. Понимаю. Наша дверь седьмая. Понимаю. Я, так, я, так, я так понимаю, я один остался жив. Да, ты не знаю. Блин, Грит. Да, ты один жив. Ой, моргает. Я офигеть, как мы так... Простираемся. Так, я уже иду. Это если что, видео выйдет на двух каналах, как раз от лица Кая и от моего лица. Так, на разных каналах. Да. Так, идем. Так, тут ключ это. Да, ешь! Упал красиво! Ключ нельзя. Блин. Я даже... Ты человек. Даже у меня в этого не было. А где где мой ключ меня а послали я... в ананас ананас а -а -а, прикинь так мы идем уже да кто знает я профессионал в игре doors это не точно попитка номер бесконечность на локаточка. Все, погнали. Кто там на замок нажал? То Святой... есть не я. Святой замок, чтобы я прошел игру. Походу. Мне не кажется ли я Моргала. Идти. Мошка. Я успел. Отлично. Я тоже успел. Я еле как успел. Я думаю, у меня уже зависнет ты это. Я чуть в ананас не улетел. О, чем Зачем, ты ты... Зачем ты сказал слово? Ананас. Да. Блин, надо аккуратнее... Глаза. Ой, опять эта комната. Кто там упал? О, о, а... а давайте попробую подорвать глаза, аллилуйя. И... У тебя аллилуйя? Да! Кидай. Ясно. А, а все, ее нет. Отлично. А... а где наш тиммейт? Он там. Подожди, у меня нет а, ХП. Вот. У меня нет ХП. Я это понимаешь? У тебя, у, меня... у тебя мало ХП? Да. Нет? Нет зажигалка, а Тимати тупой. Понимаю. Пугал а меня. Вы понимаете, что если у меня будет Тимати, он возможно меня убьет. Но ты кряклишься. Может хватит уже. Какая дверь была, кто знает. Взлая Ой. Девятое. Грит. Ай, не ладно, все, я не буду лутаться больше. Блин, понятно а об этом О, там? Какая комната 10 очень надо это еще замазать звуки начало лифта это же АП. Да. так летит такой был? Блин, у меня вообще нет этого. О, ух, мне попалось это. Мне попалось. Мои вопросы, где я? Ну, я не знаю, одиннадцатая дверь. Двенадцатая дверь. Наверное, тринадцатая. Кто там упал? Опять? Я. Я упал. Опять упал? Ананас. А я... Летит. Летит. Ты летит. А что я? Я первый за медь. Ты не представляешь, как я обосрался. Я думал, я не успею. Оп, циклка Не опознавалка была. А что такое? Что Зажигалочка, иди возьми зажигалку. Если... А у меня, а, давай поменяем. У меня мало. Сначала я тоже сжигала. Лазан. О. Жестко. Да не. Нет! Тут где-то. А, нету? Окей. Что тут? У меня вроде скрич был. А его нет. Или мне показалось? Всем пока. Да. Ну ладно. У меня скрич. Да нет, так, какая-то комната. Номером 20, наша 21. У меня 350 монет. 360. У меня 790. 840. 845. Ты самый богатый. Эм, ребят. А. Иди сюда. А. Это у меня баги, там какая-то желтая фигня. Сейчас сдох. А где этот ключ? Подожди, где он? Ключ. Прямо Помя помянем пацана. Потеряли пацана. Потеряли пацана. Больше не набьет. А, вот. Ну же не видите, что ли, что? Там дверь двадцать один. Открываете почему-то двадцать два. О, кстати, мы. С... Так, вот я нашел ключ. И, кстати, наша миссия выполнена. Мы дошли до двадцатой двери. Моргает. Теперь надо дойти до Сика. Это кто летел? Не знаю. Там так, в глаза. Он, там глазище. Это дебиловские тук Нет, тысячу сорок пять. Да не опять Аллилуйя, Имба. У тебя две Аллилуи? Да. А, -а, а имба просто полнейшая. Отмыки. Во, да? полич. Грит. Здрасте. У меня 1345 монет. Офигеть. Открой румс. румс. Румс. А тут нету румс. Наверное. А, хорде... ну, а, если... а если есть? Подожди, свет? Че? Девотный свет? Моргал. Что, меня будешь? Здесь есть. Глаза. Так, если что, у меня запись работает. Где, что там было? Имболичие. О, и витаминка. Это имба, потому что на сике. Имба. Крестовая. Может быть, крест. А креста тут нет. Это у меня циклка была, но нету скрича. О, <плёжит> свеча! Вижу. Не слепой. Блин, у меня столько вещей. Смотри, где банан. Пока на расслабоне, на чиле. А может, вы... Я вот вы... глаза. Имба, я дошел до глаз. Какой это дверь. Это тридцать первая. Имба. Не. Я не помню. Я... Бар... Бар... Бар... Какая BROWN. там была дверь? сы сы Хорошо. Сик! Да-да-да. Вся! Внимание-внимание! Сик! Погнал! Опа! Машин Машина качела! Блин, блин, блин! Поехали! Я ничего не видно? Вообще имба имбовическая? Прямо? Так туда! Блин! Лей. Я его даже я его даже там не вижу. Я прошел. Тихо! Ступеркарт. Привет! Эй. <связывая> Все, это, это Точно? Торгает. а чё он залить да в итоге я умер Мы прошли. Ну, он прошел Сика, это тоже хорошо. Да, я прошел в Сика и дошел до 46-й двери, но там был раш. но он не должен залетать в эту комнату. А что-то не то. Ну, залетел. Это ну, супер хард мод! Супер хард мод. 46-я дверь. Ладно, ну... всем спасибо за просмотр. С вами был я, Шустрих, и Кай. И эльф куда-то подевался. И всем эльф. Удачи, и всем пока. Всем спасибо, всем удачи и всем Стоп. пока. Пока.